Сказ о богинюшке Марине. Сказ слагать сегодня стану про богиню Зимы Мару. В тридевятом государстве, в расчудесном славном царстве, Жил царь-батюшка Сваров. Это статный сильный бог. В жены взял себе девицу, светлоокую царицу. Лады звал ее народ, полюбил ее сварок. Деток Лада родила, мужа дом свой берегла. Лад в семье своей хранила и любовь свою дарила. Людям часто помогала, от беды оберегала. И для них она была богиней света и добра. Что про деток их скажу, сказ лишь я про трех сложу. Подрастали три девицы, будто вольные жар птицы, Милые прелестницы, умницы, к Слава Славу в каждой собиралась. И на всех распространялась, На людей и на природу, На животных, на погоду. Вправе управляли светом, В явь вносили свою лепту. Без богинь землица-мать Не могла теперь рожать. Живо лето зазывало, Создавала, зачинала, Плодоносила, творила, Жизнь любила и хранила. Лёля, младшая сестрица, Крашей всех была девица, Веселилась и порхала, И весною заправляла, Заливалась и влюблялась, Расцветала и цвела, Вечно молодой была, но ну, а девица Марена Красотой холодной всех покоряла, мудрым словом вдохновляла, Видела изъян, целила и чудесно говорила, слушать все ее могли день и ночь, как мать зимы, И умела ворожить. Над землей всю ночь кружить, Все, что лишнее, срезала и в иной мир отправляла, чтобы цикл земной прервать, боль и страх с души убрать, обновить и воссоздать. Ведала про смерть, Встречала всех ушедших. Величаво делая поклон земной, уводила в мир иной, доводила до ворот в Навий мир, где ви всех ждет. С ней легко шагать вперед, после жизненных забот. А сейчас тебе скажу, что случилось в ту пору. Жили в радости, в раздолье И в широкой чисто поле, Как-то раз гулять пошли, К черно дереву пришли. Закружились в хороводе, песни запели на свободе, Танец юности плясали И обряд свой совершали. Налетел вдруг ураган, Закипел, как океан, Хаос страшный появился, в змея злого превратился, он пленил сестриц, связал, в серу тучи их вкатал и унес в те дальние дали, Чтобы их уж не видали. В замке меж миров оставил и на зло сестер направил, стал их к темноте склонять. От добра их отлучать. Всех забыли наши девы, Их сердца окаменели, Стали морок наводить, Страх и ужас приносить. Людям и всем существам Козни строить тут и там. Долго или коротко, не знаю, а пришла пора поставить все и всех уж по местам. Вот что сталось дали там. дочь клады и сворога, родной дядька Чернобог Выкрал вместе с Перуном и увез их в отчий дом. Заколдованных навеки к жизни прежней возвращали, и обряд им совершали. Нитку с шерстью намотали, Вокруг тела обвязали, Крутанули веретенцем, Песнь пропели у оконца. Рода батюшку позвали, Ну а он благословлял их На любовь и на добро, Чтоб забыть весь мрак и зло. Повязали обереги, чтобы сердце их навеки Той печатью растопить, Чтоб добро начать творить. Род-творец-создатель жизни Души сладил и почистил. Он открыл сердца богиням И отправил девиц в Ирии. Там богини стали жить, Честно родине служить. Красотой и голосами, Смехом звонким и стихами Мир наш стали поправлять, Божьим светом наполнять. Те девицы в свой черед К нам приходят каждый год. У ворот они стоят, Все, что нужно, говорят, И природы управляют, Людям очень помогают. Весна, лето и зима чередуются всегда. Весной летом жизнь цветет, а зимой все спит и ждет. Без моренушки зимы у нас не было б весны. Лето б тоже не пришло. Это жизни колесо, деревянное резное, Катится оно по полю, В чисто полево широко, Выходи гулять далеко, Нет начала и конца, Есть лишь замысел Творца. В середине декабря Мара в гости ждет тебя. Само время наступает, Мара силу набирает. Ты лишь только призови и в лесу огонь зажги. Она в вещи сон вгоняет, расслабляет, очищает. Только баловать не смей, может укусить, как змей. Просыпайся и вставай, Смело ты вперед шагай, Силу Божью собирай, И на дело направляй. Сложится и сладится, Марой все поправится. Помни, рядом есть, друзья, Боги, Небо и Земля. Из серии сказов ⁇ Помни своих предков ⁇ Сказы для взрослых и детей от родных богов и предков. Во благо.